У вас есть сложности с созданием плавных каких-то вещей на веках, ну вот теней, или с созданием головки, очень часто бывает это сложно для а, новичков особенно. Этот урок будет вам очень полезен. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, это третий урок курса, и я называю его кардиограмма. Но на самом деле это серия длинных и коротких штрихов, и умение владения вашей рукой управлять этими штрихами. То есть в нужный момент в нужный длинный штрих и в нужной точке начинающейся. Начинаем, как мы уже проходили в первом уроке с длинного штриха, прям с максимально длинного, который доступен вашей руке. Карандаш должен быть очень остро заточен, либо это должна быть ручка, она покажет вам все ваши ошибки. Штрихи ваши длиной 2,5-3 см и, пройдя примерно 5 мм, вы начинаете их сокращать в длине с обеих сторон. То есть, каждый следующий штрих у вас становится все короче. Такая Такое создание треугольника, уже закрашенного из штрихов. Все штрихи ваши должны заканчиваться и начинаться мягко, то есть не втыкаемся в бумагу. И доходим до штрихов, которые длиной, вот прям, смотрите, Два миллиметра, даже может быть миллиметр, вот маленькие. Ну, здесь бессмысленно копаться, потому что не видно будет работы, это только иглой будет видно, если делать такой длинный штрих. И затем мы начинаем вырастать. То есть каждый следующий штрих у вас становится все длиннее и вы создаете такой же примерно угол, как вот у предыдущего, где вы шли на сокращение. У вас получится такое задание, возможно, не сразу, через практику. Но если вы освоите вот такой штрих, то вы сможете создавать совершенно любые формы своим штрихом, все что угодно и это будет красиво и с мягким началом, и с мягким окончанием. Ну и Вот такие, как только мы достигли пика, сразу начинаем опять штрихи укорачивать и ромбы создаем до конца вашего альбомного листа. Вот такое задание, оно сложное, вам нужно выполнить 10 полос на листе бумаги. Сколько у вас получится ромбов, я не знаю, они будут разной формы. И после этого все будет круто на латексе и на моделях, если вы работаете на людях. Надеюсь, я была вам полезна. Всем спасибо за просмотр. увидимся на следующем уроке. Всем пока.